Я прошу понять меня правильно тем, кто подходил во время перерывов, потому что вопросы, которые мы хотели наверное, задать, возможно, были бы интересны всем сразу. Поэтому сейчас мы посвятим это время ответу на ваши вопросы, потому что действительно они могут повторяться неоднократно. Но я уже говорила о том, что наш продукт, сразу пишите себе, что это не лекарство. И поэтому слово «лечение» давайте отставим. Мы вопросы задаю возможно какие-то вопросы будут по обострениям это будет интересно всем потому что не всегда ответы на чаты естественно я не могу на всех чатах присутствовать и отвечать на вопросы просто физически не хватает времени и прошу понять мне правильно когда иногда мне спрашивают телефон чтобы я там проконсультировала или пишут мне ну, доставь телефон, напишу на моего отца, ну, просто физически нет возможности совсем. Дело в том, что у каждого есть личная жизнь, и работа, и прочее, а у меня еще ответственность перед пациентами, которые там записаны, и прочее, и я их курирую постоянно. Поэтому, когда задают вопросы, обижаются, я думаю, что, ну правильно. Невозможно всем ответить. Потому что у нас в компании уже более 50 тысяч человек. И если все начнут задавать вопросы, они просто заблокируют всю мою жизнь. И работу тоже. Поэтому сейчас воспользуйтесь ситуацией, когда что-то навалило, какие-то проблемы. То есть сейчас время откровенного разговора. Здравствуйте. Здравствуйте. На данный момент в моей семье, у моего... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аня города севастополь На момент моей семье идет борьба за жизнь. Моего близкого, моей девочки 20 лет. А, поставили милоному а, рак кожи. А, сделали а, в течение года, даже не а, было опухоль в голове 4-5 сантиметров ударили ее ножами в Санкт-Петербурге, в Аткоцентре. И вот сейчас, спустя так месяца, в голове пошло улучшение, но в организме, в груди, в легких, в бедре, в виде метастазы. Принято было решение сейчас сделать химиотерапию. Она уже сегодня принимает вторую таблетку химиотерапии. И никто гарантии не дает. И вот я пришла сюда, потому что, вот, Галя, ну, за любую сцепляемся возможность, я Дайте совет, как правильно принимать ваши рекомендации по приему, с чего начать, в дозировках. Они согласны, сестра моя и блиганец, они в курс делают ввела, почитали все, как вы знаете, с чего начать, как быть и ну, готовы на все. Химия будет 5 дней, потом будет перерыв. Я поняла, что при химии принимать нельзя, поэтому 5 дней, потом будет перерыв 21 день. И опять Хотя при, э, при меланомерах кожи химия не помогает. Но так как в бедре идет большая метастаза, это напугало как бы всех. Хотя себя она чувствует хорошо, девочка, ничего, ну только как кашель. Хронический кашель, потому что метастазы в легки. Вот, вот такой у меня вопрос к ну, Отвечаю, что в данной ситуации печально, что не согласились на химиотерапию, тем более не обещают, что хороший исход. Дело в том, что речь идет о меланоме, а меланома одна из причин – это активность, высокая активность аспергилус нигер – это самый такой серьезный плесеньный грибок. То есть представьте, грибок, когда распространяется, так просто вот всем понятно, что при снижении иммунитета. Что происходит при назначении химиотерапии? И неправильно удали родинку, и пошло все с этого. Ну, Во-первых, во родинка – это все родинки. Сейчас будут выходить все родинки. Ну, попутно так уж раз такой вопрос, поэтому давайте по родинкам параллельно. Поднимите руку, у кого пошли родинки. Видите, папилломы родинки, ну именно родинки, потому что папилломы – это немножко другое, это вирусная инфекция, а родинки – Спергеус Нигер, то есть плески грибок. У многих кто ко мне обращался, они говорят, вот полез, полезли родинки в большом количестве. Могу сказать, что это неплохо, что они полезли на поверхность, потому что они сидели внутри. И почему, вы говорите, вот неправильно удаляли, ну на самом деле, может, неправильно, но даже здесь правильно удалить нереально, знаете почему? Потому что любая родинка это дрин наш. То есть дренаж, через который на поверхность выходит эта плесень, она уходит. То есть родинка через нее организм выплескивает, вытаскивает. Это поверхностное состояние. Но ну, так как наша психика, наше сознание устроено, что если какая-то проблема, какой-то вопрос, надо, надо убирать. Так ведь? Например, если параллельно взять папилок, папилломы удаляют. А потом это все внутри трансформируется в опухоль. А причиной была папилломовирусная инфекция. А когда удаляем родинки, все равно всегда это будет неправильно. Это говорят, что неправильно, но это всегда будет неправильно. Просто как хирург говорит, даже если правильно ударили, потому что люди обижать хирургов и говорят, что они неправильно, потому что это был все равно глубокий перед наш. И как раз вот эта составляющая тонкого тела, о чем Виктор Михайлович говорит, что доказывает нам именно на уровне квантовой физики науне квантовой физики, доказывает, что существует тонкое тело. И вот в это время, если посмотреть, там будет брешь, то есть как бы будет как бы пробита, в этом месте будет пробита аура. То есть, как Виктор Михайлович говорит, что сначала изменение начинается на том плане, почему вот нашу воду нужно пить. Прежде всего, идет восстановление ауры, здесь вот Гульфар Асанима говорил, что она смотрела и восстановление ауры. На самом деле, кто долго пьет, у них именно вот нет пробитости, их не пробивает. а здесь, наверное, такое случилось, что какой-то стресс был у нее, и в этом месте просто начала активно развиваться ну, именно аспергиллус нигер, но она выходила, и, ну, скажем так, в этой ситуации, конечно, по всем стандартам, правильно, это надо удалять. Но это не потому, что хирурги неправильно удалили. Давайте так, не будем обвинять. Это неправильно. Неправильно удалили. Еще раз говорю. потому, что его убили. Этого хирурга это уже не. Это уже пришло Еще раз говорю. Вот убили, это... Еще раз говорю, что я сама хирурга, поэтому говорю, что неправильно не бывает. Потому что это дренаж. Если вы даже в кавычках... Я вам, чтобы вы поняли. Если даже в кавычках правильно то есть в пределах от здоровой тканей, это на уровне физики, вы меня не услышали, это на уровне физики правильно. А на уровне толстого тела там остается это брешь. То есть все равно будет понить оттуда. Понимаете? И будет дальше распространяться. Почему? Потому что в этом месте дренаж закрыли, зашили, закрыли все. Даже если бы все убрали. Вы же не знаете, на месте этого хирурга вы не были. Вы не знаете там Прорастали до каких слоев, может уже дальше уже и некуда удалять. А если говорят, что там на уровне нездоровых тканей, но опять визуально это не всегда видно. А это всегда будет на уровне нездоровых тканей. Потому что еще раз объясняю, что это начинается на уровне тонких тел, а здесь идет дренаж из глубокого уровня. Она На какой месте ее локализация была эта уровня? Первичная подмышкой, липчика, Подмышечная область. То есть это лимфостаз. Это лимфостаз. То есть лимфа заставилась. И вот вся лимфа, представьте, вся подмышечная область ображена на Не одна часть какая-то, а вся. То есть получается, что, ну, таких даже стандартов нет, чтобы все прям убирать. Если бы все убрали, и сказали, что там творили, опять бы его убили, да? Поэтому вот эти убийства врачей, из-за того, что не понимали, Давайте сейчас всех убьем, потому что все лечат по стандартам. Но это неправильно. Поэтому я просто говорю о ситуации, которую знаю, что говорю. Что это всегда будет неправильно. Всегда любую опухоль, любую папиллому удалять нельзя. Это дренаж. То есть представьте это из глубоких слоев. А если оттекает лимфа, допустим, от таких органов, как рядом там проток получается симпатический от легких. Значит, что-то сидит в легком, что легко убрать. То есть правильнее было бы убрать легкое, в котором сидит Аспергила. Вы понимаете? Хорошо, он бы сказал, что надо убрать легкое. Что бы вы с ним сделали? Вы на него попадали в суд. Вы сказали бы, а там же ничего не видно. То есть на физическом уровне это не видно. А когда мы тестируем, хорошо, что доктор, да, у нас есть он вот сказал, что он занимается биорезонансной технологией, он мог бы сказать, что когда мы не видим ни анализа, ни что, биорезонансовую технологию видим. То есть, если бы сделали диагностику, мы видели бы, что это в легких сидит образование. И оттуда стреляет. Помнили? И поэтому сейчас где метастазы? Да. В груди, в легких, в ведре. Это не метастазы. Теперь вы поняли, о чем речь? Поймите, правильно, это не метастация, это вот как раз дренаж, он там сидел, просто он сейчас разросся, потому что ему некуда было выходить, ход закрыли. Вы немножко поняли, о чем я говорю? Поэтому ну, грех на душу, конечно, тех, тем людям, которые это все сделали, с кем Поэтому можно тогда все эти поубивать, которые идут там, по красоте женщины, да, ударять пиломы, полипы, томатки, шейки, матки и так далее, то есть со всех низ желудков, тогда все геноскописты давайте поубиваем. Почему? Потому что я уже говорила о том, что существует такая послойная гомеопатия, послойное объяснение выхода болезни по реке Веку. Так вот, получается, что слой выходит какой-то, то есть вышел слой, а какой-то остался. И таких слоев может быть несколько. А что касается спереди уснуги, тут можно сказать, что э, проблема намного глубже. Там можно и с психологами разговаривать, да, сейчас они много что найдут. Мои а, пациенты, что я с ним много говорю на тему тогда... Давай, одну, одну, одну, одну то есть все у девочки началось после очень сильного непринятия себя в любовной ситуации. Она влюбилась, ее влюбили, стресс просто разбил травму. Понимаете? Причем скрытый, она никому не жаловалась, не плакала, она разрушила себя изнутри. Что она сделала? Раз... Разбила ауру. самое тонкое место нашлось, оно по генетике часто идет, то есть как бомба заметенного действия, заложенная на которую нажали кнопку, и через это место стало выходить Убрать вот то, что мы найдем, что ты говорила, позвони, надо связаться. Убрать вот этот стресс, ну, мне говорят, есть гарантия, что все завершится. Благодарю. Я совершенно согласна. Как раз хотела договорить, ну просто, скажем так, прервали. Мои пациенты знают, что я с ними последние, сейчас скажу, 20 лет, как раз, как один из моих братьев говорит, ты занимаешься рациональной психотерапией. Без этого никак. Потому что все истоки болезни лежат в наших мыслях. Мы есть то, что думаем есть то, что едим. И поэтому мы получаем. Потом мы сваливаем вину на кого-то, еще убиваем. Понимаете, же, о чем речь? Вот, поэтому поймите правильно, что здесь на самом деле, чем как можно помочь? но уже вам было сказано о том, что надо ну, найти хорошего психолога, экстрасенса, опять-таки грамотного, да, который ей Нужно скопать эту проблему, программа она очень глубокая, и она возникла в первую очередь на уровне тонкого тела. То, что видит Виктор Михайлович. Потому что вот Светлана Валерьевна, она говорит, что когда люди заходят, он говорит, а вот то, то есть он как ясновидящий, он говорит, а вот тебе это было, это было. Она говорит, что ясновидящий Виктор Михайлович. Он говорит, нет, это квантовая физика. Квантовая физика, то есть на уровне аура это все. То есть, она как бы пробилась, а вода, да, вода теперь все, наверное, уже могут понимать, чтобы вас не пробивали, да, что это нужна вода, но на самом деле это надо кому-то подпить, кому-то два, кому-то три, кому-то четыре, ну, в зависимости еще от мысли, потому что мысли тоже имеют действие своё. Вот. Ну и можно было бы ей сказать, что когда химиотерапию она прекратит, тогда с добрыми поручми, как это Михайлович говорит, с добрыми намерениями, но начинать с минимальнейшей дозировки. Эта минимальнейшая дозировка будет одна капля на литр воды, в сутки наставите, но начинать давать по столовой ложке всего лишь нет, в течение двух недель и потом смотреть ее самочувствие. И опять где-то могут ее родинки выскочить. Это значит, слава богу, началось выздоровление, потому что э, вот Аспергилус нашла другие ходы, выход с другой стороны. Тогда не надо бежать опять к хирургам, чтобы потом они не были убиты, а именно э, начинать капать абсолютно энергию поверхностно, или э, рядом ставить можно пирамидки на эту опухоль, ставить, потому что она улучшает на местном уровне биоплазменное состояние. Потом хотел дополнить, дополнить Ульфару, потому что она после меня выступала. Она говорила о том, что аула закрывает сначала на уровне головы. А голова? Почему голова? Дело в том, что э, вообще гидроплазма, наше плазма, плазменное тело, состоит из трех составляющих – это гермиоплазма, соматоплазма и психоплазма. И почему сначала голова? Потому что голова, мозг 90%, и здесь наибольшее количество воды, наибольшее количество гидроплазмы. И поэтому идет восстановление мозга, мозговых структур. Потому что там больше всего воды. Там, где больше всего воды, там идет и восстановление. И, соответственно, аура прежде всего восстанавливается вот в голове. А что касается метастазов, теперь она поняли, что это у нее и было. То есть на медицинском языке это метастазы, а вообще-то то, что и существовало, только теперь не имеет выхода наружу. Понятно? Можно. И альфа-дегидроперцетин, да. да. Тем, кто, возможно, не задаст вопрос по онкологии, но как или стесняются или боятся, вот, могу сказать о том, что есть чудесный продукт, о котором уже говорили, альфа-дегидроперцетин. Здесь есть? Нет, Люди? коробочка вообще. Ну, коробочку, покажите, как она выглядит снаружи. Альфа-дегидрокверцитетин – это то, о чем я говорила, это не изобретение Виктора Михайловича, это как раз то, что компания Светлана Валерьевна, но альфа-дегидрокверцитетин вошел в наш состав, в нашей наш И поэтому это наша компания уникальная, никто не может ни украсть, ничего, потому что другой компании мы, то есть наши руководители не отдадут, потому что это такой ценный товар, и поэтому если говорят о том, что что эксклюзив на гидроплазму не дает совершенно верно но у нас есть эксклюзив на то что такой эксклюзив с водой становится что просто ну близко не подходить называется поэтому все остальные гидроплазмы могут отдыхать я имею виду те которые слабые и вот агрегидии гидроперцидинку тех кто онкология виктор михайлович значит до 6 месяцев ну, минимум по 2 можно по 3 если кто-то там коробку съест, сразу не отравится потому что это прошок Побочных действий не дает. И даже если дети там съели, кто-то говорил, да, что а вот так, говорит, что он Да ради бога, здесь съешьте вот всю альфу дайте детям, никто ничего с не случится. Вот. Но как лучше применять, на одном из чатов я тоже писала: а что да. лучше всего капсулу открывать, на ложечку высыпать, потом наиз... как бы чуть-чуть в водичке полить, потому что растворяться не будет. Это как бы сухая смола, и подержать во рту уже информация пойдет на все эти Потому что когда в желудок пойдет, когда подойдет, да, когда слизь, и там слизь, часть пройдет, часть нет. Поэтому желательно вот так. Может, никому-то не нравится там, гликоватый вкус, но кому-то он приятен, поэтому рекомендую именно держать во авто. А сама Светлана Валерьевна, которая я говорю тебе, она переуступила право компании Image People, то есть теперь компания, команда, извините, им переуступили право никому такой драгоценный продукт. И вот она говорит, что при простудах, вот то, что у меня сейчас начинается, здесь похолодание, и так получилось, что рядом со мной ничего не было, так мы трудились. Вот, и поэтому много ощущается дискомфорт но могу сказать, что она советует я это тоже сделаю когда более-менее свободно буду она говорит о том, что надо подышать вот этим порошочком то есть как бы подышать потом можно закапать в нос и очень быстро растут уходит. а если папиллома сама играет, время у нас? так еще можно, было дополнение правильно ли я поняла сибала сибала если там, клиент у меня онкологически больна два года, да, а, операция была, и она сейчас на химии, но водичку все равно пьет. после что, химии, я поняла, да. Да. Есть, в перерывах, или только перестала химика, я имею в виду продукт Альфа. Если перерывы бывают разные, бывает, что три дня. Ну нет смысла. Когда одна химия за другой идет, вот сейчас там объявили, что 21 день. А есть перерывы там три дня, ну смысла нет. Три дня. Только сбежище. Альфу, когда можно. Альфа можно все время. Даже в да. То есть по две таблеточки можно начинать или капсулу? В данном случае причем. А, Два, да, Два, а если, а если папилома отваливается сама, это хороший знак? Как да? назад? Лена. А? чуб Елена, город Севастополь. А. Благодаря Елена, за вопрос. Но мне еще будет пока ну, вопрос. Расскажу. Дело в том, что я сама вот так не видела, что такие результаты, что папилломы просто сразу с первого применения у многих просто вылезли, полезли наверх. Потому что папилломы, когда мы биорезонансными технологиями занимаемся, они в самую очередь в последнюю очередь выходят. А здесь они просто выходят. Почему? Потому что в организме существует как бы своеобразная матрешка. Матрешка, в которой вот эта мама матрешка обычно ермиты, а, потом следующая матрешка поменьше, это простейшие, потом следом идут грибки. А, из грибков на поверхности дрожжевые, поглубже плесневые, затем бактерии, в самую последнюю очередь вирусы. То есть, если лечить, то вот они так вот, если оздоравливать, не лечить, ваш лечить их не лечит. А что случилось с водой? Понятно, что вода взяла эту матрешку, прям разбила все. И поэтому мы иногда видим, что вирусы замечали, да, что герпес начинает выходя. Да. Поднимите руку, кто прям вот видел, что герпес. Это не значит, что свежие, поймите правильно, это не свежие заражения. Это старый выход, причем будет выходить там несколько слоев, он будет несколько раз. То есть наверняка, э, если были простейшие, может, э, матрешка там с простейшими, которые станет с простейших и там далее, ниже разбился из бактерий, то есть каждый раз что-то разбивается. Но опять послойно, то есть все лишь по слоям. Это все равно даже, знаете, чтобы вам было понятно, вот когда мы психические проявления говорили, вот вы, допустим, поругались, вы думаете, что все, там да, кто-то мне говорит да, простили, забыли, ни в коем случае, а наша подходка не забывает, все записано. И поэтому, когда информация начинает выходить, она также выходит как бы послойно. То есть психотоксины, как Виктор Михайлович говорит, они выходят послойно, поэтому все в нашем организме записано. Значит так, архив своеобразный, и все записано. Поэтому если выходят папилломы, это очень хорошо. Это как раз то, что Виктор Михайлович говорит, они начинают, что что-то разбилось, а папилломы как бы оказались на поверхности, потому что их более видно. Ну, допустим, если простейшие, как-то где-то застревать в узлах, а папилоны сразу видно. А они отваливаются вот в процессе... Они, они выходят, как, как Виктор Михайлович объясняет, я его вот цитирую, потому что это придумать невозможно, только знать, может он, как квантовый физик. Он говорит, что они находятся в водной шубе. У некоторых это бывает как обострение, потому что были пациенты, которые говорят, очень сильный зуд и больно. В это время, когда это все выходит, можно поливать жиблилом, Мазать абсолютной энергией. Это для того, чтобы вот это обострение снять. Ну и если сыпь, эту сыпь сопровождается, то эта лимфа, лимфа у нас расположена под кожей, значит, идет очищение ее, и надо тогда принимать душу меньше, чем два раза в день. В смысле, что значит время? До 15, да. До 15 часов. Я думаю, что этот вопрос будет интересен всем, потому что есть и новые партнеры. Ну, во-первых, я, Флюра Гатровна, хочу вас поблагодарить за то, что вы в чатах даете потрясающую просто вот раскладку на все какие-то вопросы, особенно год назад, когда не было практически никакой информации. То есть ваши комментарии для нас очень важны, и я передаю от всей нашей структуры огромную благодарность вам за это. И если можно, для партнеров, которые сегодня, может быть, недавно в компании, вы можете простым адаптированным языком рассказать отличия или особенности Water for Life, Абсолютной энергии, G-Bio, ну, вот хотя бы вот этих трех продуктов. Вот как можно передать эту информацию среднестатистическому гражданину? Все зависит от состава. Life, мы говорили о том, что это плюс комплекс, Дальше идет усложнение. Потому что абсолютная энергии тоже много там до 19 векторов, и там входит малахит, плюс все это существует и биофломанодный комплекс, и влоклазма. Но вот как раз малахит, как минерал, который имеет много всяких разных характеристик, он вносит информационные составляющие, то есть таким образом обогащает. И как раз вот если вы говорили, я тогда не договорила, потому что если я его до работает там на уровне аллергии, если убирает, то э, эта как бы, более устойчивая структура работает на уровне уже аутоиммунной патологии. То есть когда организм против себя настроен, то есть только аллергенов, столько токсинов языком, реки вега, что много токсинов, и вот эти токсины, они вдруг начинают вредить самому организму. То есть организм направлен не надо жить. Не на... То есть он уже не узнает свое чужое, там и свое, и чужое начинает бить. То есть только много токсинов организм говорит, и клетку я убью, и токсины убью. То есть что такое аутоиммунный процесс? Все подряд убивает. Поэтому это простым языком. Поэтому абсолютная энергия в этом отношении вот этот хаос убирает. А что такое аутоиммунная патология? Это аутоиммунно-тяжелый терридит, реактивный... то есть аутоиммунные панкреатиты, гепатиты. Это, во-первых, даже если взять депатит, то практически человек может сгореть за 1-3 месяца. Иногда были случаи за две недели. То есть так организм бросает как бы, незащитное нападение на свои органы, что начинается просто расплавление печени. То есть печень горит в синим пламенем. Вот что это именно -то процесс. Только он может по времени быть растянутым, там месяцы, годы, а может быть даже две недели. Вот. И представьте, как, что, чем можно остановить. Врачи сами говорят, ну, ну да, пробуйте. Лекарства очень дорогие, очень дорогие, ну, э, так сказать, а эффект не всегда есть. И я знаю пациентов, которые умирали еще, когда вот, не было гидроплазмы, потому что спасти просто нереально. Там люди известные, там для них все стараются делать, но неважно. болезнь не выбирают, известные, неизвестные. Там. Регали, не регали, съедает и все. Поэтому вот, абсолютная энергия уже тот препарат, который действует на более таком устойчивом фронте. А, знаете, это если вот что я объясняю, может быть, так, простым языком, как Светлана Мареевна выступала, она говорит, ну я вот не специалист, как не врач, но я попробую своим языком. Поэтому я вам сделаю совсем простым языком, объясню про гидроплазму, допустим, да, чтобы было понятно, насколько это <связывающие> все устойчиво. Дело в том, что на первом этапе, мы говорим, что очищение идет, на втором восстановление, на третьем там, тоже в просыпается. Так вот, э -э ну, все стройку видели, да? вот дома стоят, прям, вот эти устойчивые конструкции. Вот гидроплазма создает вот эту устойчивую конструкцию. Но к этой устойчивой конструкции, вы же видите, оно вот, ну, стоит и стоит. То есть клетка тогда становится устойчивой. Если сравнить клетку, например, с медузой, которая плавает в океане, в море, то вытащите ее на берег, она такая размажется. Вот Больная клетка, она как размазанная, у нее как бы структуры нет. А здоровая клетка, она такая вот, как медуза, которая плавает в воде. Ну Я про то, что вы рядом с морем, вы наблюдаете это, да? То же самое получается с клеткой, она становится более устойчивой, но она, видите, в виде каркасов. Гидроплазма как строительный материал делает устойчивой клетку, но в то же время без окон без, дверей. без окон, без дверей. То есть вот эта гидроплазма, вот она матрица, то есть она как бы дает матрицу, вот матрица. В вот матрице может быть дом, каркас, еще что-то, все что угодно, да, может быть матрицы для чего угодно. Вот стол, к столу, допустим, матрица, к столу матрица, к дому матрица. Вот эту форму дают. Но когда. Эта матрица стоит без окна, без дверей. А что такое окна и двери? Это строительный материал. И меня очень сильно всегда беспокоило, когда э, задают вопрос опять к тому, что А вот водичка наша при таких заболеваниях попадает или нет, хочется сказать, ну вы да, какая-то построили, а где там окна двери. Вот окна двери, чтобы вам было понятно, это будет новая линейка продуктов, питания, которая появляется, которую мы очень сильно ждем. У нас был Краснодар и Форм, я как-то долго говорила, то есть сейчас можно целый час еще на эту тему говорить, Лилия просила меня, но это просто займет очень много времени, поверьте, очень много времени, поэтому, чтобы вы уловили суть. То есть вода делает каркас, а вот слава богу, что появились продукты питания по уникальной технологии, по той технологии, которая создается вот наш альфа правда, неправильное название, его будут менять. Это биофлавоноидный комплекс правильно. Вот этот биофловод, как биофлавонодный комплекс методом взрыва, то есть методом там, расщепления, на там, спиртом там, растворять, еще где-то. Представьте, нут, тыкву, да. Все это будут, там еще продукты будут появляться продуктов. Именно по той технологии, которую делали Альфа. Что это дает? Дело в том, что есть такой доктор-полог в Америке, который занимается там супер, те, супер диетолог, у него там продукты клеточной терапии, все к нему там устраиваются в очередь, он очень много зарабатывает, там что помогает. Но, Но сейчас у нас появляется такой продукт, прошу, прощите. Извините. У нас получается такой продукт, который входит в клетку. То есть начинается ремонт, ну, в виде, скажем так, пока может быть это как окна, а для дверей тогда. Что-то будет, если не хватать, это жиры, это липиды. А, то есть, если начинается сушняк, некоторые говорят, что вот, воду пью, что-то сухость во рту. Я же пью воду, почему хочу пить еще? А это в том, что на втором этапе, месяца через два, уже не хватает жиров. То есть, вы устойчивую конструкцию сделали, а жиров не хватает. А, ну жиры имеется в виду, это растительные. Здесь иногда бывает, что индивидуально, но ну, хотя бы вы об этом знаете, что растительные жиры. Например, у кого сухость во постоянно, то есть на коже, сухость везде, тогда я буду спокойно без отправления направления к врача может поставить диагноз и ты, то есть воспалительные заболевания. Пранхи, да, и ну, что Иты заканчивается воспалением, дерматит и так далее. Поэтому в этих ситуациях принимаете жиры растительное происхождение. Это месяца через два очень хорошо среагируют для того, чтобы вот эти окна закрыть. Дверь еще раз говорю, возможно, окна, вот двери там все равно вот эти вот конструкции э, дополняют наши продукты питания. И самое главное, что они теперь войдут в клетку, потому что это огромная проблема. Вот вы кушаете, да, вы думаете, что все у вас усвоилось, а в основном у многих э, такая патология интерпаратии связана с нарушением питания. Ну, просто вы кушаете и все, хотите кушать, идете в холодильник, еще что-то хотите. То есть вот нет ощущений, То есть даже лодок полный, но что-то бы еще хотелось есть. Да? Так вот, с этим питанием, продуктом питания такой проблемы не будет. И как Светлана Болельна говорит, что первые опыты, когда они там разводились и ели, она говорит, прям сытость такая, что ничего не хочется. А почему? Потому что организм получил все, что ему надо. Белки получил. Витамины, микроэлементы там тоже входят, расклад не буду делать очень долго. Потом я еще говорила о том, что вот лично моя боль что дети диспласты, то есть у них поражение соединительной ткани, вследствие отягощения всяких разных. И обычно, я знаю, что профессор, который занимался этой проблемой, профессор Лебедьков, она советовала нут, но нут если принимать, это очень хороший продукт, вызывает вздути кишечника. Наш продукт не будет вызывать. Потому что там как раз сделаны такие факторы, которые войдут в клетку. Вы представляете? То есть будет полный домик построен. То есть поэтому, если результаты с водой не все получали, я объяснила, по какой ситуации. Не заблуждайте, да, что это было связано только с тем, что каркасы построили. Матрицу, вот матрица. Но к этой матрице надо еще, когда вы в квартиру уезжаете, там мебель надо, то надо, да, поэтому вот эти дополнительные кирпичики, они нужны. И поэтому, когда я и мои коллеги мы тестируем, мы видим, что кальций не хватает, Магу не хватает, они говорят, мы едим, я говорю, у вас усвоений нет, а эти продукты будут усваиваться, потому что они сделаны так, что биодоступность очень хорошая. И самое главное, что там есть вещества, которые получены в том числе и из лиственницы, которые нагрузуют флору. Представляете? То есть проблема дисбактериоза, это вот, как говорит моя кандидатская диссертация, это будет решена, потому что, чтобы восстановить кишечник, очень много что можно сделать. А здесь будет все решено. Поэтому. Я ответила наверное, на вопрос, Лили, чтобы я довела информацию о продуктах питания. Теперь понятно, просто я решила связать вам, что, почему, зачем. То есть как можно сказать и как а, донести информацию о продуктах питания. Питание будет в виде порошка. Или? В виде порошка, причем вот там упаковки, упаковке, допустим, какая-то какая упаковка хватает на полмесяца, угу. какая-то на месяц. А по цене, я могу сказать, что не очень дорого, даже <смех>, если сказать о том, что есть дальше ничего не хочешь, а хочешь там, то это совсем дешево. Такой экономный, прям такой э, бюджетный вариант, просто Супер, <смех> <смех> вода и питание, и будете здоровы. Потому что вся проблема именно то, что мы едим, мы едим не то, э, как некачественное питание, а Виктор Михайлович лично тестировал. Потому что продукты должны быть антиэнтропийные. То есть они не должны разрушать. А представьте, что в наше все энтропийные. Все энтропийные. Что такое энтропиная? То есть несет нагрузку. Нагрузку какую? Чтобы сосалась пища, надо, чтобы бактерии соответствующие были, бактерии, соответствующие для них, как бы подготовили для них флору, то есть условия, витамины, микроэлементы далее. И только после этого они заработают, после этого они скажут, ну хорошо, я выработаю фермент, но, например, кишечная палочка, если слабая, нет фермента ульказа". И Я вижу у многих мочевая кислота, да? Например, известная певица сказала, что там, она умерла от подагры. А что такое подагра? Это просто много мочевой кислоты. А почему? Потому что кишечная палочка, был вот, запущен дезолкерез, кишечная палочка не нарабатывал фермент лукасу. И вот представьте, теперь кишечная палочка будет оздоравливаться, и проблема, даже по этой проблеме будет решено, как бы решен вопрос. И поэтому, как я сейчас могу говорить, лечение? Это что, лечение? Это восстановление? это оздоровление. Поэтому еще раз призываю к слову лечение не возвращаться. А с какого возраста можно будет это питание? Детка маленький можно будет Можно, там есть продукты, которые можно. Но не прямо с рождения. Соответственно, когда прикол начинается, тогда можно Да. Люра Гаптрофовна, а Вы еще очень интересно рассказывали о содержании пирамиды, именно из чего состоит эта биомасса. Вы можете, вот Вы в июле нам говорили, мы не успели, ну, не сохранилась А О пирамидке сейчас я еще больше могу а говорить целый а час, поэтому давайте <связано> коротко скажу, чтобы Вы понимали тоже. Самое интересное, что пирамидки бывают разные, но эта пирамидка, аналогов ничего нет, так же, как и в воде, она изменяет пространство и время. Вы заметили, когда речь шла об аварии, говорят, как бы вот столкновение, а его не произошло. Ну не произошло. Или фильм, когда летит там, камень с одной партнером, да, даже уважаемого, выложила, вот муж ее едет и понимает, что летит там какой-то осколок прямо вот в него. Он хотел даже вот так как бы вернуться. Но вдруг, вот так каким-то образом понимаете, идет как бы. Огибание, потому что это влияние на пространство и время. То есть, как будто какое-то время время задержалось, или было так, что машины будут лоп лоб и вдруг как бы, пространство расширяется, какая-то машина якобы остановилась. Таких случаев было очень много. И поэтому я могла бы сказать, что там выдумки были, но могу сказать по всему миру таких случаев, ну, просто много. Поэтому еще раз говорю, пространство на время. Теперь по поводу пирамиды говорят, что, по-моему, среди вопроса тоже такое было, а вот в этой компании дешевле, а вот у вас дороже. В эту пирамидку опять ваши биофлавоноиды. Все, вопрос отпал по поводу цены. Биофлавоноиды никому не отдастся, Калан еще еще раз говорю, так же, как People. То есть наши пирамидки усилены, и там много-много разных факторов, как Виктор Михайлович говорит, он говорит, таких пирамид, как у вас, он это давал интервью, и вот на новом чате, на как бы, медицинских работах, я выложила интервью Виктора Михайловича. Он говорит, таких пирамид нет ни в Америке, ни в Армате, никого у нас. Понимаете? То есть каждый раз у него идет обновление, что там внутри. Внутри, можно сказать, живая сущность, но в которой состояние обновилась, она спит. Это может быть кишечная палочка. Это может быть еще какой-то хитрый какой-то состав. Но, естественно, давайте не будем просить что, то есть биоплазма именно с живым, живой сущностью, живой, которая в этом вакууме создает вот такое поле антиэнтропийное. А почему мы будем задавать вопросы? Потому что не все, Виктор Михайлович, естественно, расстройка Я вам говорю только часть, и даже то, что я знаю, тоже не буду раскрывать. Но это для того, чтобы вам было понятно что не так все просто, то есть об этом можно говорить долго. Единственное, что мы проработали исследования, я говорила уже, что в этом исследовании многие принимают участие, и фотографии делали, и и так далее. Mm -hmm. То есть это непростой продукт. Все, что вот есть Екатерина Михайловича, особенно mm -hmm. в нашей компании, все, все эксклюзивы у нас. И вот эта биоплазма питается да, вот той же электромагнитной э, энергией? Да, как он сказал, что настраивается, настраивается. И, как он говорит, что через шесть месяцев она становится еще крепче. Но желательно, конечно, чтобы она была индивидуальна, потому что тогда она будет исполнять ваши желания. Ну если очень суротко, последний, коротенький вопрос. Так как я партнер недавно, всего месяца, у меня очень много вопросов но они очень короткие, а Детям, детям как начинать давать геноплазму? Детям можно с рождения, даже беременным женщинам, да? В какой пропорции и как часто? Во-первых, во это индивидуально, у нас вот как раз в общения в Санкт-Петербурге будет вся инструкция полностью, как детям как это, но опять начинаем с минимальной одной капли, разводим на литр, потом Оттуда даю там чайную ложечку и так далее, потому что здесь по возрасту. Дети особенно до года, у них каждый месяц доза меняется. Поэтому сейчас я не знаю. А 10 лет. 10 лет, ну, скажем так, где-то, ну, обещаю. Еще раз. Объем с... Какой максимально? Вот так скажем. Милли... 30 мл это килограмм веса. И на этот вес можете, то есть на этот суток человек можете это эти вопросы люденькие мы закрываем, да, потому что эти вопросы, вопросы стоит, мы решаем а также в так, а так, а так, а так. да, Я, Я за, очень за, прошу да. поблагодарить. Я благодарю всех, кто здесь присутствует, партнеров, будущих партнеров, потребителей, будущих потребителей. Наши уникальные продукты, потому что теперь понимаете, что речь не идет уже каждый раз все время новым продукты и докладываем о них если раньше мы говорили только о гидроплазме, теперь линейка расширяется дальше они тоже расширяются они просто все фантастические аналогов нет, действительно здесь что-то связано э, с такими вот э, как бы э, необычными явлениями то, что я говорил, что сейчас происходит слияние науки, эзотерики, религии и так далее. То есть мы живем в совершенно новое время. У меня здесь присутствует младший брат, который он психиатр, психотерапевт. Он говорит, можно я высказать его в следующий раз? То есть он говорит, что если бы я раньше такое сказала, но услышал бы потом, что я больная. Поэтому вы поймите, что мы меняемся, все меняется не вокруг нас. И мы видим новые результаты, тем более результат от ученого не просто от кого-то, да, там шалатана кого-то, а от всемирно признанного ученого, но насчет э, Нобелевской премии немножко, может быть, поторопились, мы можем, наверное, Нобелевской премии помочь. Каким образом? Дело в том, что Нобелевские премии, чтобы было понятно, иногда говорят, почему ему не дают. Чтобы Нобелевские премии получить, надо заплатить за статьи. То есть, если бы я жила в Америке, да, ну, здесь я плачу, допустим, 60-70 тысяч за статью. Нормально? Это вот, которые должны цитироваться. То есть медицинские цитирования высоки тогда, когда много тебя о тебе говорят. Но для этого нужно, чтобы в уважаемые журналы попала твоя статья. Теперь представьте, он живет в Казахстане, например, в той же самой Америке, говорят, а что есть такая страна? А потом представьте, давайте он будет писать статьи и каждый раз за них огромные деньги платить. И только тогда о нем узнают. Но я думаю, что вот нам э, вместе... Содружестве нашего общества, когда им, может ученые появятся, которые будут проталкивать его идеи. Исследования идут, кстати, потом вам результаты начинаются очень серьезные исследования. Сейчас пока боюсь глазить, это в Москве. Конечно, мы о них доложим, потому что тогда будет один шаг, к тому, что продвигать его идеи. То есть мы продвигаем по разным направлениям. С одной стороны, врачи рассказывают пациентам, с другой стороны, вы рассказываете знакомым.